Здравствуйте, уважаемые гости канала! С вами Екатерина Попова и канал YouTube для начинающих. В этом уроке мы с вами узнаем, как изменить название канала на YouTube. На данной страничке мы находимся на моем канале авторском, канал YouTube для начинающих, но его менять мы не будем, поэтому я создала еще один канал специально для этих целей. Итак, как же нам изменить название канала смешно всем чтобы изменить канал есть два способа первый это вот в уголочке нажимаем на вот этот карандашик нажимаем на настройки канала и попадаем в творческую студию где мы видим вот такую нашу картиночку и название канала смешно всем нажимаем на кнопочку изменить и читаем, что название нашего канала связано с подключенным аккаунтом Google+. Оно обновится через несколько минут после того, как мы изменим имя в Google. Итак, переходим «Изменить» в Google+. У нас автоматически создан аккаунт в Google+. «Изменить имя». Выбираем, например, «Весело всем». Нажимаем, вот здесь еще можно есть такая функция, еще, да, можно добавить псевдоним, например, э, смешно всем всегда. Всегда. Также мы можем выбрать написание, например, весело всем, весело всегда всем, весело всем всегда, да. Ну вот давайте выберем вот это и сохраняем. Google нас предупреждает, что в реальном мире люди редко меняют имена, поэтому и в Google Plus делать это можно не так уж и часто. Мы читаем, понимаем это все, изменить имя, соглашаемся. Нас перекидывает на страничку, в которой говорится о том, что, э, возможно, весело всем всегда – это не самый удачный вариант. Но так как это у нас пробный урок, поэтому нам все равно, как он называется, мы соглашаемся, нажимаем «Продолжить». Итак, все. Вот смотрите, перед нами теперь весело всем всегда. Ну, пожалуй, и все. И второй способ изменения нашего названия, это вот в творческой студии. Мы в ней находимся. Но еще раз покажу вам. Заходим в канал. Заходим дополнительно. И попадаем на эту же страничку. И повторяем все то же самое. Нам остается только посмотреть, изменилось ли название на YouTube? Заходим, нажимаем на наш канал, мой канал, весело всем. Не изменилось, но через какое-то время изменится обязательно. Это произойдет через через час, через два, но это обязательно произойдет. Итак, в этом видео мы с вами научились изменять название канала на YouTube. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие видео, задавайте вопросы. Все читаю, всем отвечаю. Всего доброго и успехов в ваших начинаниях!